Наши правители очень часто кормят нас байками о возрождении традиционных российских ценностей. Мол, нам нужны чисто традиционные семьи, чисто традиционные гендерные роли и все такое прочее. Но царь был хороший, бояри были плохие. Господа бояре в Министерстве труда начинают издали напоминать каких-то иноагентов, потому как пользуются западной феминистической риторикой о стеклянном потолке и липком поле для женщин. И вот они разработали очередную инициативу, которая призвана сломать стеклянный потолок для женщин и помыть липкий пол. Национальная стратегия действий в интересах женщин, внимание, да, на 2023-2030 годы будет направлена на реализацию принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни. сто да. лет назад дали женщинам равные права, они что-то недовольны. Здесь надо вспомнить, что у нас подразумевается в обществе под равными правами. Когда-то Ирина Яровая четко выразилась по этому вопросу. Она сказала, что равноправие у нас давно есть. Мы хотим бороться не за равноправие, а за преференции женскому полу. Согласно раскладкам Минтруда, женщинам будут предоставлены новые возможности занятости на рынке труда будут расширены участие женщин в сфере предпринимательства будут созданы условия для получения качественного образования это все прекрасно, но вот меня напрягает, конечно, пункт продвижения женского лидерства. Но это как-то ну, звучит даже зашкварно. Расширение участия женщин в общественно-политической жизни. Об этом давно говорят. Мало нам Алин Кабаевой в Госдуме, надо еще туда рядовых доярок понапихать, тогда будет все прекрасно. Баланс, семья, работа и женское здоровье. Да, вот что-то с балансом семьи у женщин не получается самостоятельно ничего выстроить. Да? А, как мы знаем, у нас в России разводов намного больше, чем браков, и традиционная российская семья 21 века – это мама и ребенок, или мама и двое детей. И вот женщины как-то не могут найти баланс между работой, семьей и женским здоровьем. Ну, понятно же, одно это тяжело тянуть, нефиг было разводиться, но кто бы думал. Будут созданы какие-то условия для сохранения здоровья женщин. Наши женщины и так живут дольше мужчин на 14 лет в среднем и выходят на пенсию раньше, но, видимо, этого мало нужно еще. Активное долголетие женщин старшего поколения. То есть у нас бабуськи будут носиться как электровеники профилактика социального неблагополучия женщин вот такой есть пункт в программе что им деньги будут давать при этом я как-то уже отказываюсь понимать в каком направлении мы действуем в западном гендерно-феминистическом или в российском традиционно семейном потому как минюст признал центр насилию нет иностранным агентом знаете да о таком центре который продвигал закон о домашнем насилии ну, закон о насилии над семьей иными словами вот это анна ривина на фотографии Фотографии. И вот их признали иноагентами. Новости, кстати, уже почти год, скоро год будет, как их признали иноагентам. Это, видимо, просто реклама такая выскочила. Ну да ладно. Видимо, женщинам как-то надо помочь обеспечить баланс, дом, семья, работа. Сами они как-то ну вот не в состоянии. Опять же, говорят про какие-то низкие зарплаты. Вы знаете. Я много раз наблюдал ситуацию, что вот условия на работе, допустим, на моей, на которой я работал, торговым представителем в торговле, там все работают за процент, за плантом и так далее. Ну так вот, нельзя сказать, что женщины плохо прям работают. Нет, они есть, которые работают очень хорошо. Но в среднем по больнице они действительно, вот женская половина коллектива, она как-то норму выполняет спустя рукава. Есть те, которые стремятся, они этого достигают. Они зарабатывают не меньше мужчин, а порой даже больше. У меня в отделе была девушка, которая зарабатывала в два раза больше меня. Она на работе жила, и был такой же парень, который также упирался, и он тоже зарабатывал много. Но вот когда говорят о том, что существует вот разница зарплат по половому признаку, это не по половому признаку разница зарплат, это просто по выработке. Ну да, мы можем, конечно, понять, у женщины там семья, работа, еще мужа кормить надо, она на работе не задерживается, она не берет никакие сверхурочные. Была как-то ситуация, что девушка какая-то пришла работать в полицию, там в опер какой-то отдел, там ну надо ловить жуликов там среди дня и ночи, у них вообще там ненормированный график. И она такая заявляет, "А я не поеду сегодня на выезд там ловить жуликов, у меня 18.00, мне ребенка надо с садика забирать. Вот. Если женщинами наполнить МВД, можно будет констатировать рост преступности, но при этом женщины у нас будут в пределе, да? Тоже так же как мужчины будут работать в МВД, это же классно, правда. Очередные эксперты да, оценили разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами. Я вам напомню, согласно статистике, которая является в основном ложью гундежом и промо разрыв в зарплатах на одних и тех же должностях у женщин и мужчин в России составляет 28%. Феминистки кричат 30, они просто округляют первый класс, вторая четвертая математики, округление чисел, они это проходили. И как бы считается, что действительно вот они зарабатывают просто потому, что они женщины. Не потому, что они хуже работают и меньше вырабатывают, а просто потому, что вот да, вот типа по половому признаку. У меня вопрос к Минтруду. Неужели у нас Минтруд не соображает, да, как бы, как вычислить там КПД работника, там выработку, вот эту всю, как понять, сколько ему на самом деле платить. Или мы возвращаемся снова в Советский Союз, где за одинаковое количество просиженных часов на работе платилось одинаковое количество денег и человеку который там вкалывал и человеку который просто там отлынивал от работы всеми возможными способами. Мы что к этому идем или как? Однако в конце статьи вот такая фраза. Во многом предлагаемая государством стратегии поддержки женщин это популизм, сказала РБК тевелеведущая, экс-депутат соавтора законопроекта о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина. Ну вот до сих пор отголоски Оксаны Пушкиной терроризируют российские СМИ. Было бы, на самом деле, неплохо, если бы это все действительно было только на бумаге и работало, как обычно у нас, равноправненько, все замечательно. Если бы было иначе, говорит Оксана Пушкина, давно были бы приняты законы, защищающие права женщин во всех аспектах. Ну, давайте с вами представим на всякий случай что будет если женщинам все-таки начнут выдавать преференции точно так же как на западе точно так же как в америке вот начнут им выдавать преференции вы придете на работу работать допустим пилотом гражданского авиалайнера вы окончили летную академию и рядом с вами значит идет в авиакомпанию приниматься девушка зарплата тысяч, там начинающего пилота к примеру да и вот берут ее они а вас Просто потому что она женщина. Вам понравится такая ситуация. Что делать э, при самом плохом раскладе событий, я расскажу своим подписчикам на сервисе бусти ссылочка в описании дело в том что такие темы слишком в открытую нельзя открыто говорить за это можно получить бан банан со всех сторон и со, со стороны русского надзора можно получить и со стороны ютуба можно получить поэтому такие вещи я буду рассказывать тихо шепотом на бусти ну там конечно платно но 150 рублей в месяц это полная фигня но вопрос все-таки, к какому обществу мы идем? Мы все-таки приверженцы традиций? Или мы все-таки так вот об, окольными путями продвигаем западную повесточку на уровне Минтруда? Вот этот вопрос все-таки остается открытым. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, я с удовольствием почитаю.